Всем привет, друзья! С вами Настя Ясная. Сегодня я хочу презентовать вам мою книгу, которая называется Бизнес с ясной головой. О чем эта книга? Это книга о том, как ваше подсознание влияет на ваш бизнес и как ваше подсознание управляет вашим бизнесом. Если вы думаете, что вашим бизнесом управляете вы, ваше сознание, или ваши наемные сотрудники, или ваши партнеры, или ваши, там, не знаю, родственники и приглашенные менеджеры, кризис менеджеры, то, увы, вашим бизнесом управляет исключительно ваше подсознание. Книжечка очень тоненькая, я специально сделаю ее такой, только сухой материал, да, сухая выжимка без воды, потому что я прекрасно понимаю, что такое время. Ваше время, мое время драгоценное, и поэтому я сделаю ее максимально читабельной, чтобы за один вечер, за один ужин, за один час вы ее прочитали. Эта информация даст вам колоссальное, колоссальное понимание, колоссальную глубину того, где на самом деле зарыт клад, и где на самом деле те самые скелеты, которые мешают вам развить ваш бизнес, начать его, перевести его на новый уровень, пробить те самые стеклянные потолки, выйти на какие-то новые серьезные контракты. Ну и, собственно, покорить этот мир. В чем ее уникальность? Уникальность именно в том, что мы заглядываем глубоко в подсознание и не рассматриваем графики, чертежи, обычные вот эти вот бизнес-тренинги, где говорят, что вам нужно ораторское искусство, вам нужно уметь себе подать. Это, конечно, тоже нужно, но это все вообще никак не касается подсознания. В подсознании совершенно другие законы. Рекомендую прочитать ее всем тем, кто хочет действительно узнать истинные причины затыков в вашем бизнесе и истинные причины успеха вашего бизнеса, вашего дела. Приобрести книжечку можно на Валберис, на Озон, на Алиэкспресс, и на самом деле самое простое это скачать ее можно у меня в телеграм-канале Настя Ясная Офисов, ссылочку я дам под описанием этого видео, и на моем телеграм-канале вы также можете наблюдать контент, который касается работы вашего подсознания в вашей жизни в вашем бизнесе. Это очень интересный контент, который будет вам полезен. Еще книжечку можно скачать и прочитать на таких порталах, как Литерес, Майбук и так далее. Да? То есть все вот эти вот интернет-платформы. В общем, наслаждайтесь. Эти откровения специально сделаны для вас. Я надеюсь, что она принесет вам колоссальную пользу колоссальное понимание, новое понимание вообще, новый взгляд на ваш бизнес, на ваше дело, да и в целом на вашу жизнь. И, конечно же, я всегда готова ответить на ваши вопросы. Пишите мне в Телеграм, пишите мне в комментариях. Ну и, собственно, мой сайт тоже будет под ссылочкой. Всегда можете со мной связаться. Наслаждайтесь, наслаждайтесь вашей жизнью, наслаждайтесь вашим бизнесом, наслаждайтесь вашими открытиями. И пусть эта книжечка станет для вас тем самым путеводителем, ваш новый мир успеха. Я желаю вам ясной жизни, я желаю вам ясного настроения, ясного ума. С вами была Настя Ясная. До встречи в новых роликах. Пока-пока.